привет сегодня хочу показать вам как используя приложение или сайт aliexpress можно заказывать товары значительно дешевле возможно вы уже видели информацию о том что обменный курс на aliexpress рубль доллар значительно задран сейчас мы с вами проверим это и я покажу как можно оплатить через доллары итак для примера я покажу товар который я вчера заказал это робот для мойки окон стоимостью со скидкой 79 долларов если мы посмотрим его стоимость в рублях смотрим 10 тысяч пятьсот два рубля нам нужен калькулятор 10 тысяч пятьсот два рубля разделить на семьдесят 9 долларов, то есть примерно где-то 130-133 рубля обменный курс к одному доллару на сайте AliExpress. Как можно купить? А если в долларах по текущему курсу мы считаем 79 умножить, ну где-то пускай 74 с копейками, то, соответственно, цена значительно ниже. И вот посмотрите, робот-мойщик стоимостью 10 522 рубля. Мне вчера вышел, я вчера специально пополнил карту на 7000 рублей, остальную сумму убрал, чтобы не списалось лишнее. Вот, данный робот-мойщик мне вышел за чуть меньше 7000 рублей. Как так получилось экономить Давайте покажу. На примере, ну пускай вот у меня уже в корзине есть два телефона, Допустим, вот смартфон Realme GT Neo 2. Стоимостью в комплектации 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт в долларах он стоит 399 долларов. Данная модель, если посмотреть, сейчас мы выберем, вот комплектация стандарт, выходит 50 559 рублей. Опять воспользуемся калькулятором, 50 559 рублей. Делим на 399 долларов. Соответственно, здесь обменный курс доллара 126 рублей. Тоже невыгодно. Что мы делаем? Нам необходимо оплатить заказ в долларах. То есть, как он здесь и указан, курс. Нам необходимо зайти в, свой, в профиль в свой профиль на сайте Алиэкспресс. Сверху, возле шестеренки, нажимаем на выбор страны и валюты и меняем валюту на доллары. Английским мы пишем USD, доллары, выбрали. И теперь у нас все цены будут показываться в долларах. Сейчас, так как у меня уже были в корзине, они в долларах, проверяем, нажимаем, все отображается в долларах. Выбираем нужную нам модель. Ну, давайте сразу отсюда выберем. Ну, вот этот. 12 ГБ, 256 встроенной памяти, стандарт 399 долларов. Жмем далее ⁇ Купить ⁇ И, выбирая способ оплаты, мы выбираем Kiwi кошелек. Выбираем Kiwi кошелек, указываем свой номер. Так как я сейчас, нажимая кнопку «Готово», ранее зашел в свой Kiwi-кошелек, как создать его я не буду показывать здесь. В принципе, все очень легко. На сайт Kiwi заходите или в приложение и создаете Kiwi-кошелек. Никаких больше валютных счетов до... До... добавлять не нужно создавать. Нажимаю «Готово». У вас попросят ввести смс, ну, пароль и подтвердить его по смс. Так как я уже вошел, у меня э, данного сообщения не было. Далее мы нажимаем кнопку оплатить. Не бойтесь, пока у вас оплата не произойдет. Теперь мы перенаправляемся на сайт Киви, где мы необходимо... должны будем ввести номер карты, данной карты, э, с которой будет списана сумма 34 772 рубля. Напомню, этот телефон, если покупать не за доллары, а за рубли, стоил пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят рубля. Соответственно, разница довольно существенная. И вводя данные своей карты, мы оплачиваем. Получается, рублями переводим сумму на киви кошелек. На киви кошельке они конвертируются в доллары в те самые 399 девяносто девять долларов. Таким образом, мы получим свой телефон, который сейчас выбрали, за 34 772 рубля, а не 50 552. Надеюсь, все доступно объяснил. Желаю всем отличных и, самое главное, экономных покупок. До скорой встречи!